У нас на данный момент нет, мы не знаем ни номер телефона, ни электронный адрес, и разместить мы даже это нигде не можем, потому что на данный момент у нас нет доступа ко всему. Предлагаю вернуться к данному решению после того, как мы получим документы от избирательной комиссии. Может быть, там у них есть и контакты, и телефоны. Дальше мы это все дело готовым утвердить и принять данное решение. Просто получится так, что мы с вами подзаседали и как бы нигде не сможем опубликовать принятые решения, да? и никакой обратной связи тоже внешнему миру не даем. Получается, что муниципалитет, муниципалитет сейчас опубликует номер телефона, адрес электронной почты своей избирательной комиссии, и публично будет его как бы вот озвучивать. Может, все-таки мы же можем на самом деле ваш телефон дать и страницу ВКонтакте где-нибудь сделать и там опубликовать все наши решения и признать это официально. Ключевой вопрос именно в том, что страницу ВКонтакте сделать. На данный uh -huh. момент ее нет и утвердить данные мы не можем. Так же, как и не можем утвердить электронный адрес, которого вы будет опубликовать. Что вы решили, Алексей? Где мы можем это ну, сделать? Коллег, я надеюсь, с учетом пунктов о том, что вы направляете свои решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Но информацию нет. об этом на своем сайте, я надеюсь, разместил о состоявшемся заседании избрании председателя заместителя председателя. При этом я бы предложил вам подумать над тем, чтобы, может быть, вместо такого проекта решения, который на сегодняшний день принять невозможно, потому что документы не переданы, помещение не предоставлено, хотя Санкт-Петербургская избирательная комиссия обращалась к председателю избирательной комиссии предыдущего состава. Мы считаем, что предыдущего состава председателя до сегодняшнего заседания была Орлова Алена Сергеевна. Значит, которая не предоставила помещение, содействия не оказала. В связи с этим я предлагаю вам рассмотреть вопрос о даче поручения избранному председателю, обратиться к председателю комиссии предыдущего состава по вопросу передачи избирательных документов и документов избирательной комиссии муниципального образования Крымчина, а также и печати. И в зависимости от значит, реакции на это обращение, при необходимости принять соответствующие законные меры, например, обратиться в случае отказа в прокуратуру Фронзовского района по вопросу значит, прокурорского реагирования на данные действия. Поэтому я предлагаю вам принять протокольное поручение председателю. В зависимости от последствий ну, Я полностью идти. поддерживаю данное решение. В сложившейся ситуации иначе, другого иначе выхода нет. Разрешите предлагаю. вопрос: да. а как физически вообще возможно передать электронную почту? Передать доступ. Доступ. При этом доступ останется Включение у предыдущего состава. На, самом деле, на сайте, кажется, почта нет, я, это, я, я, короче, Электронная почта. Пароль, можно Если, сделать, изменим, я внимание, а. а. у избирательных комиссий муниципальных образований, насколько мне известно, своих сайтов не имеется. Но ну, а может иметься почта. У них нет на сайте информации. Ну, почта не... Значит, ну, раньше не было, поэтому и такой проект. До передачи документов, говорить о том, что у них есть, чего у них нет, или до отказов в передаче документов. Надо, чтобы председатель обратился, либо ему переданы будут документы, печати и все остальное, либо нет. Если нет, тогда обратился в прокуратуру. И я думаю, что мер прокурорского реагирования в данной ситуации будет вполне достаточно, но для них должны возникнуть основания. Просто проблема та, вот как гражданам связаться с избирательной комиссией, например. Нет ни телефона, ни адрес электронной почты. Граждане... Или, или партиям, Но при этом я обращаю внимание, коллеги, что избирательная комиссия муниципального образования Купчина все-таки является юридическим лицом, и в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы ее значит, сведения размещены. Да. Еще это официальный вы... юридический адрес, который находится... На У сидит. Купчина. И при этом каких-либо других юридических адресов или контактов быть на мой взгляд, не может. Исходя из этого, у вас и было принято решение о выездном заседании. Все равно юридическим адресом, внесенным в ЕГРЛ, является адрес муниципального образования, где находится муниципальный совет и администрация. Я думаю, что по результатам обращения, либо будет отреагировано со стороны соответствующих должностных лиц, либо будут меры прокурорского реагирования, которые все-таки приведут к ситуации получения помещения, документации, печати и доступа. Выборы у нас в этой ситуации все-таки с вами не завтра, избирательная кампания. В девятнадцатом году я думаю, что мы все вместе с вами успеем. И Давайте, может, достигнем нужного правового регулирования. Ну, неформально, может быть, тогда решим, что все-таки заведем страничку. Я готов завести, или вы заведете ВКонтакте, чтобы ну хоть неформально какие-то были связи, где мы сможем просто разместить эту информацию в сегодняшнем заседании. Ну и написать там как можно связывать. Ну, у нас избирательной комиссии могут э, свои решения э, направлять в средства массовой информации иным образом обнародовать. Соответственно, э, ничто не мешает членам избирательной комиссии э, и не только ну, да, а, обнародовать ну, да, принятые да, да. сегодняшние решения любым законным способом да. в любых средствах массовой информации. Да, я как маритации. редактор новостей Купчина готов э, э, публиковать это решение в, в сетевом издании своем. С, ну, все собственно решения довести до жителей. Так, вот. новостные издания должны ссылаться на что-то и ссылку. На решение. Как? На решение. Вот мне непосредственно. Да. Человек, Те, кто сегодня и... присутствовал, соответственно, как, как... об этом известить граждан, ну, о принятых ну, Я считаю, mm -hmm. это самое там, так сказать. Единственный точнее, способ, да, именно в правовом поле сейчас вывести именно свою информацию. Не создавать параллельных, да, и не путать граждан. То есть мы не представители там, предыдущего ИКМО, да, которые там создают в 6 утра свою комиссию, что-то еще там делают. Я считаю, что это не совсем правильно. Предлагаю, чтобы вам поставить на голосование протокольное поручение председателя обратиться да. за документами, в избирательной комиссии. И предоставлением помещений для. Давайте, коллега, предвынесты на голосование тоже проголосуем. Надо же решение принять по проекту. Да. Можно отложить этот вопрос, когда будет. Как... Да. Ну, вы хоть скажите ваше ну, соображение? Наставите нужно? на том, чтобы голосовать по телефону, адресу. Не, тоже, не то, что я настаиваю, если у вас нет никакой возможности. Если это точно можно опубликовать в те же новостях Купченко. Да, да, я тоже. Да, вы тоже являетесь членом комиссии, забудьте. Да, у вас как раз у вас всех людей. Ну, давайте перенесем тогда. Евгений, мы можем в, в, в СМИ то наблюдать Петербурга или в группе какой-то опубликовать тоже? Выдержки какие-то? Вот Еленко. Вы у нас представитель кор СМИ наблюдателей Петербурга. Вы поможете нам? придать публичности сегодня, решение сегодняшнего да. заседания. Да. Ну, сегодня, у нас уже два СМИ согласились информация с информацией. Коллеги, все-таки протокольное поручение, полагаю, ну, я да, смогу вам да. проголосовать. Давайте еще раз поговорим, значит, мы голосуем за то, чтобы дать вам протокольное поручение, обратиться к предыдущему председателю избирательной комиссии да, для получения аргумент, для документов, документов печатей, помещения. И все информации по работе избирательной да. комиссии два, Все юридические документы да, закон. Передача всех юридических да. документов необходима для дальнейшей работы избирательной комиссии угу. В данный момент у нас этого нет да, давайте, Прошу проголосовать за, данные, за за решение о поручении угу. так, Тогда вопрос проекта мы откладываем и второй. Второе. Образование регламента избирательной комиссии. Также мы упираемся в то, что мы не знаем, есть ли у данной избирательной комиссии регламент. Поэтому предлагаю немножко изменить формулировку. Создать рабочую группу по разработке новой редакции регламента избирательной комиссии. Также во втором пункте рабочую группу предоставить проект регламента. Избирательной комиссии не позднее 28 февраля. Ну, а третий пункт, к сожалению, для нас является также на данный момент невозможным. Поэтому его предлагаю либо исключить, либо это предоставить уже там ну, опять, на следующем заседании, когда будет принято решение. То есть состав избирательных, состав рабочей группы можем сформировать. и так вы возложите контроль за исполнением решения этого все, все в рамках нашей деятельности. Мне кажется, надо вернуться к этим вопросам после решения главного вопроса о передаче юридических а тем, всех полон. Все сначала получить Безусловно. Насколько я понимаю, у них регламент официально принят. Конечно. Можно разрабатывать новую редакцию, это ничто не мешает, но разрабатывать ее, не читая старую редакцию, действующую, наверное, было бы Просто не факт, что комиссия вообще еще соберется mm -hmm. до выборов, нет же такой обязанности. А что? там указан срок, что вот до 28 февраля комиссия все-таки работает, думает над регламентом. В рабочем порядке комиссия может собраться. Любой это, это наша, там, так сказать, воля, да, и мы можем собраться в любой момент. Так сказать, есть инициатива, да, то есть как только мы получаем документы, об этом я сообщу всех членов комиссии, что нами были получены документы, и дальше предложу собраться и, собственно говоря, принять все там, решения, рассмотреть... Это такое решение может конечно понять что по рабочую группу ничто не мешает создать если, но если документы как раз до этого срока удастся ну, получить нет, нет, в такой редакции готовы понять, если, ну, я его предложил, я почему не говорю, что вот в данном документе и создать рабочую группу, создать рабочую группу и дальше уже там мы можем предложить там также опять-таки предоставить рабочей группе но редакцию нового да, документа, но я надеюсь, что мы как раз-таки к этому времени получим все документы от mm -hmm. предыдущей комиссии. Просто пока мы не получим регламента, который у них действует на данный момент, ну, создавать mm -hmm. может быть еще там что-то принято. У них, возможно, и нет такой, регламента. Может и нет, может есть, может и еще какие-то документы у них приняты. Как бы мы об этом не знаем, соответственно, мы не можем в, полной, в полном объеме провести работу над документом. Ну что, создаем рабочий группу? В предыдущем составе комиссии были приняты все документы, регламентированные законом. Ну, регламент, Есть регламент. Значит, был принят регламент. Не знаю, нет, не знаю. Значит, не был принят. В любом случае, давайте... Поэтому, на мой взгляд, надо решить первый вопрос, самый главный, а потом приступить уже к этим вопросам. Давайте рабочую... Есть группу... регламент, нет, ну что мы гадаем? Давайте рабочую группу создадим, а решение о начале работы угу. и сроках там, проведения, это уже сделаем после получения документов. А теперь, кто тогда в рабочую группу? Предлагаю, да, кандидатуры для для рабочей группы. Все. Предлагаю проголосовать за... В том же составе, что ли? Предлагаю проголосовать за принятие решения о создании рабочей группы. Состав который входит э, Федоров, Швец и Борнмут. Mm. Прошу проголосовать. Кто за? Mm. Против? Mm. Не ну, воздержались. Mm. Я выдержу. Mm. 7 раз, за, раз. Mm. Так, контроль а за исполнением данного решения. На, вас получается На данный предлагаю первое заседание избирательной комиссии считать закрытым. Так сказать, могу поздравить всех с тем, что у нас это получилось. И надеюсь, в дальнейшем будет все проходить так же, собственно, дружно и негативно, как это было сейчас. Ну, а э, на данный момент единственный телефон для связи это ваш. Да, -да. с почты, может, еще оставим, чтобы что-то тогда да, коллеги, поэтому вот контактный телефон, я думаю, что У, пока у вас есть? председателя да. Да, есть. У вас. Пока все вопросы... Ну, Электронная почта, я думаю, что тоже... Можно. Да, да ну, просто по Ютубу вы... нужно будет да. тогда вам да. сделать рассылочку каким-то решение, чтобы мы в СМИ это все разместили. Хорошо. Сейчас все зайдем. А, потому что хочется... Да, а давайте также да, запишем... Записать мою электронную почту, а дальше уже... Прислать... Здравствуйте, ага. какие-то... Я...